Осознание целостности всего сущего — одно из самых прекрасных переживаний в жизни человека. Познакомиться с истинностью себя, как с чем-то бесконечно большим, чем просто своя Личность. Стать эпицентром глубинного смысла, ощущая огромную силу и бесстрашную радость, находясь в гармонии со всем, со всем, что только есть. Когда прошлое и будущее — перестают иметь значимость, и происходит прозрение. Прозрение того, что ты осознаешь, что значит просто быть. Быть собой, а не чьей-то пародией. Быть свободным от предрассудков и чьих-либо мнений. Просто быть. Осознавать происходящую реальность здесь и сейчас, когда ты сам становишься этой реальностью. Когда ты становишься всем, Всем, да, что только есть и правда. может быть. Стать и быть сияющим знанием существования, единой реальности, ниоткуда не возникающей и никогда не прекращающей быть, за пределами времени, рождения и смерти. Бытием, осознающим себя через все живое, божественной игре. Благодарностью, сочащейся через безграничность любви и принятия. Ha ha ha.